Сегодня мы поговорим про безопасный вход. Давайте я представлюсь. Меня зовут Владимир. Я менеджер по продуктам компании «Актив». Я думаю, некоторые из вас слышали, что наша компания проводила большую партнерскую конференцию в начале июня. И там мы презентовали несколько наших новых продуктов. Сегодня мы поговорим как раз про один из таких новых продуктов. Давайте вначале пару слов про нашу компанию. Все, наверное, слышали, что у нас есть два направления деятельности. Это ROTOKEN, продукты и решения в аутентификации, защиты информации, электронной подписи. И также у нас есть второе направление GARDANT, которое про системы защиты и лицензированной программного обеспечения. Мы давно работаем на рынке информационной безопасности, большие эксперты в этой области, и поэтому стараемся делиться с вами новыми знаниями, новыми схемами, новыми продуктами по тому, как увеличить безопасность в тех или иных сегментах. Сегодня мы поговорим про безопасность входа, если еще более конкретно про безопасность входа в операционную систему Windows. Те, мы традиционно используем пароли для входа в операционную систему Windows, и очень часто в корпоративном сегменте у нас есть так называемые парольные политики, которые не позволяют пользователям ставить различные элементарные пароли, типа там 1, 2, 3, для входа в Windows. Ну и все мы понимаем, зачем это надо. На компьютерах в компании очень часто содержится различная конфиденциальная информация, которая должна хоть как-то минимально защищаться, и сторонний человек, который подошел к компьютеру важного сотрудника, не должен иметь возможность войти и увидеть там какую-то конфиденциальную информацию. Как обычно выглядят эти замечательные парольные политики? Ну, очень часто ограничивают длину пароля каким-то минимальным значением, просят пользователей вводить пароли в разных регистрах, использовать различные спецсимволы, цифры, не использовать какие-то словарные слова, типа там QWERTY или паспорт менять пароли каждые несколько месяцев и, естественно, такие пароли не записывать и не повторяться при смене. Все это очень тяжело и неудобно обычным людям. Даже вот мы, когда регистрируемся на каких-то там интернет-сайтах и нас вечно просят вести Какие-то сложные пароли, всегда это прям напрягает сесть и придумать что-то такое. Ну вот так вот, например, выглядит сложный пароль такой, по-настоящему сложный, который потребует прям год, годы перебора на самом современном оборудовании. Ну и вообще как бы идеальные пароли, они должны быть примерно такие. Что же с этим паролем надо вообще сделать? Ну, во-первых, конечно же, придумать, что уже не самая простая задача. Потом запомнить. Эта задача прям совсем сложная усиливается эта история тем, что люди, они порой там в отпуск уходят, могут на больничную уйти. И ситуация, когда у вас, допустим, политика парольная требует сменить пароль. Допустим, 1 июля вы приходите, меняете, придумываете сложный пароль, меняете. А там 3 июля вы выходите в отпуск на 3 недели. Естественно, за эти три недели вы этот пароль забываете, возвращаетесь, и вам приходится тратить время на то, чтобы обратиться там, к системному администратору, сбросить пароль на новый. Ну, это, естественно, приводит к простой. Мы потеряем деньги компании. Ну, конечно, каждый раз такой пароль надо набирать на клавиатуре, что тоже, как ни странно, не самое тривиальное, особенно если у вас там куча спецсимволов. Люди вечно ошибаются, а в Windows такого удобного способа посмотреть вводимый пароль нету. Конечно, надо никому не показывать. Ну и, как мы уже говорили, все это периодически надо повторять. Ну, давайте посмотрим, как вообще реально с этим люди живут. Естественно, люди пытаются придумать максимально простой пароль. Даже если вы накрутили какие-то сложные парольные политики, люди будут прям решать отдельно задачу, как придумать такой пароль, который максимально простой, но при этом пролазит парольные политики. Для меня это тоже прям такая жизненная тема. Прям вот порой заходишь на какой-нибудь веб-ресурс, на котором просто надо что-то попробовать, посмотреть буквально один раз в жизни. Там, как обычно, просят регистрацию, без этого никак. Заходите в эту регистрацию, там, придумайте какой-нибудь пароль со символом там, или с цифрами. И вы такие, ну ладно, типа сейчас допишу единичек и восклицательный знак. Ну, естественно, люди пароли записывают. Это как бы <клёх>, понятная история. Причем записывают не только те, кто не может заполнить, а просто когда паролей много, ну, надо мне как-то управлять. Ну, и от <клёх> безысходности люди их записывают. Потом их передают друг другу. Это тоже очень история простая и популярная, когда человек из отпуска, например, или из командировки звонит своему коллеге и говорит, вот срочно надо на компьютере вот это посмотреть, поэтому давай-ка я тебе быстро пароль продиктую, ты посмотришь, и мне там какой-нибудь файл передашь. Ну, в целом-то это все не очень удобно в конечном итоге. Здесь на этом слайде есть замечательные примеры жизни, которые мы очень любим э, приводить. Здесь вот изображен репортер французской компании, съемки происходят в их офисе. И вот там, вот на заднем плане, вы видите различные бумажки, записаны пароли. И, казалось бы, вот этого мужчину в кадре показали там буквально на пару минут. Однако менее чем через несколько часов злоумышленники обнаружили, что на картинке были пароли. И осуществили по этим паролям вход в корпоративную систему, ну и произвели там определенный ряд негативных действий для компании. С этим бороться очень тяжело. То есть, как бы, конечно, вы можете прийти своим сотрудникам и сказать, что нет, не записывайте пароли, но люди все равно так будут делать. На самом деле, если у вас в компании уже есть контроллер домена, то проблемы как таковой, в общем-то, и нет. Вы уже можете ее решить с помощью RUTOKEN. У нас есть продукт RUTOKEN для Windows, который позволяет вам с использованием контроллера домена и центра сертификации настроить вход на компьютеры вашей сети, в вашем домене с помощью сертификатов на токенах или смарт-картах RUTOKEN. Это обеспечивает высокую стойкость, потому что ключи на... Сертификатов гораздо сложнее, чем ваш паролей. Подобрать их невозможно. Посмотреть и скопировать тоже не получится. Ну и к радости пользователей не надо запоминать сложный пароль. Достаточно запомнить простой пин-код. Менять эту историю тоже постоянно не надо, потому что перебрать тут так просто не получится. Ну и вообще говоря, пользователь использует секрет, не зная его. Но, к сожалению. Или, к счастью, PKI подходит не всегда. Ну, вообще, как бы, все мы понимаем, что серебряной пули не бывает. Поэтому у каждого решения есть свои ограничения. Основные ограничения в использовании контроллера домена ну, это сложность и стоимость. Давайте чуть поподробнее на них остановимся. Ну, первое, очевидно, вам нужен сам контроллер домена. Это, в общем-то, история достаточно простая. В современном мире большинство компаний все-таки используют контроллер домена в своей сети, но все-таки есть места где до сих пор контроллеров домена нет. Что гораздо более сложнее, так это то, что вам нужен центр сертификации. И хотя наш продукт, там, допустим, Rtoken для Windows или там различные статьи на хабре и других информационных ресурсах дают какие-то справки, помощи, советы о том, как центр сертификации устанавливать и настраивать, но все равно надо обладать определенной технической компетенцией для того, чтобы во всем этом разобраться. Версии Windows меняются. Для того, чтобы настроить еще и безопасный центр сертификации, надо прям хорошие усилия приложить. Обязательно квалифицированные кадры. Ну и на самом деле есть еще ряд других ограничений, чисто технических. Например, если вы настроили вход по сертификатам для ноутбука сотрудника, сотрудник уехал в командировку, то использовать смарт-карту или токен он сможет только ограниченное число раз для входа через какое-то время ему все равно придется там вводить пароль. Ну, или вам надо хитрым образом настраивать э, доменные политики в Windows. К сожалению, очень мало кто умеет это правильно и корректно делать так, чтобы это и безопасно было, и в то же время чтобы людям, вот, которые в командировку надолго уехали на месяц, например, чтобы им тоже было удобно. Ну, а это вообще э, печальная история, что есть вообще компьютер вне сети. В современном мире это звучит немножко таким притянутым за уши. Казалось бы, сейчас у нас век интернета, там, цифровой экономики. Но в различных госорганах до сих пор есть компьютеры, которые по тем или иным причинам в сеть не включены, или они там включены в сеть на 3-4 компьютера, где покупать отдельный сервер с контроллером домена, ну, это просто экономически неэффективно, бессмысленно. Для тех, кто сталкивается с такими и похожими проблемами, мы и представляем наш новый продукт Rtoken Logo. Давайте поговорим про него поподробнее. Во-первых, мы сделали в этом продукте максимально простую установку. Буквально в два клика драйвера для Rtoken входят в комплект, для того чтобы вам не приходилось ничего дополнительно качать. И мы постарались сделать максимально интуитивную настройку для этого продукта вообще интуитивность и безопасность очень редко дружат между собой. Я думаю, все вы видели продуктов информационной безопасности, которые есть на российском рынке. Все это использовать достаточно нетривиально. Пишутся большие подробные инструкции. Даже там, некоторые наши продукты не так просто использовать пользователю, который к этому не подготовлен. Но мы решили несколько изменить свой подход к пользовательским интерфейсам. Почему? Ну, потому что э, хотим, чтобы всем пользователям было удобно, во-первых. А во-вторых, как мы уже говорили, Lagon — это про простоту, э, про то, чтобы все было максимально удобно. Э, вообще, когда говорят про интуитивную настройку, это такая прям избитая история. Э, все про это говорят, э, мало кто это по-настоящему делает. Мы постарались прям э, провести в нашей технической поддержке Прям дни для того, чтобы с какими проблемами реально сталкиваются люди, когда используют наше устройство, и использовали весь этот токен для того, чтобы в этом продукте сделать все максимально просто. Вот примерно справа на слайде вы видите, как выглядит вход пользователя, то есть вы вставляете токен, вводите пин-код от токена, ну и собственно все. Этого достаточно для того, чтобы войти в систему. Прям все максимально просто. Мы также этим продуктом открываем некоторую серию редизайна всех наших других продуктов. То есть если вы используете там какую-то панель управления RUTOKEN, там средства администрирования RUTOKEN, какие-то другие наши продукты, то вот знаете, мы начинаем потихоньку переходить к новому дизайну, постараемся сделать всем более понятно, более удобно. Ну и собственно вот лагон это первый мы также добавили аудит безопасности в этот продукт по сравнению с некоторыми конкурирующими продуктами. Почему? Ну, мы считаем, что важно не только безопасность обеспечить, но и вовремя обнаружить попытки обхода этой безопасности. Именно поэтому мы логируем все события безопасности, которые происходят. То есть, допустим, попытку вставить чужой токен, компьютер-пользователя, попытку перебора пароля, а также смену различных настроек безопасности в нашей системе. Мы поддерживаем, естественно, все устройства RUTOKEN. На этом слайде еще нет RUTOKEN 2151. Если кто не слышал, у нас появилось новое устройство, как я уже сказал, RUTOKEN 2151. Это RUTOKEN на чипе Микрон. Если вы хотите узнать про него поподробнее, то заходите на наш канал в ютубе Наш продуктовый директор Кирилл Мещеряков проводил вебинар, на котором подробно все рассказывал про этот продукт. Ну и сейчас будет небольшая демонстрация, чтобы как бы это не только словами было. Давайте посмотрим, как это прям в живую выглядит. Вот наша виртуальная машина. Ну, у нас есть пока один пользователь. Так, давайте я тут сразу отвечу на несколько вопросов, которые пошли. Они короткие. Люди интересуются, поддерживается ли Windows, будет ли поддерживаться Linux. Смотрите, да, пока мы поддерживаем только Windows. Причем Windows, начиная с Vista и выше, Linux пока не поддерживается. И на самом деле на это есть... Простая причина, почему не поддерживается Linux. У нас на нашем портале технологической документации, если вы про него еще не знаете, то заходите на dev.rutoken.ru. Есть инструкции, которые позволяют настроить вход по токенам в операционных системах Linux с штатными средствами. То есть там уже есть PAM, так называемый PAMP CS11, pam P11. И есть прям подробные инструкции, как буквально за 5 шагов вы можете в Linux настроить вход по токену. Так, давайте вернемся к демонстрации. Ну и прям начнем с установки. Вот наш инсталлятор. Запускаем. Давайте немножко расскажу про лицензирование этого продукта. Продукт платный. Мы будем продавать лицензию на одну рабочую станцию на один год. Возможно, будут лицензии сразу на группу компьютеров. Есть такие запросы, появятся. В общем, смотрите. Для продолжения установки нам нужно перезагрузить компьютер. Перезагружается. Ну и раз мы про лицензии стали говорить, стоимость одной лицензии на, одного, на одно рабочее место на один год составляет 275 рублей. Но это рекомендуемая розничная цена. Понятно, что для там партнеров, больших партий цена будет уже меняться. Так, ну вот, перезагрузка закончилась. Сейчас завершится установка. И посмотрим, как это все выглядит. утилиту администрирования. Сразу увидим наш токен. Вот здесь слева показывается список токенов. Если их вставлено в компьютер несколько, то нажатием на токен можете его выбрать. Мы сразу укажем файл лицензии, который у нас тут есть, для того, чтобы начать работу. Для создания и редактирования учетной записи необходимо ввести пин-код. У нас пин-код стандартный. Вводим его и сразу начинаем добавлять пользователя. Пользователь у нас на компьютере один, поэтому его и будем добавлять. Если у вас уже установлен какой-то пароль для этого аккаунта, вам его надо будет ввести. Но у нас пользователь без пароля, поэтому мы сразу зададим ему неприсложный пароль, который будет привязан к токену. Привязываем его к токену буквально в один клик и на этом, собственно, наша Настройка завершена. Наша учетная запись пользователя привязана к токену, который у меня в компьютер вставлен, и ну, теперь только с помощью этого токена можно будет войти в компьютер. Давайте посмотрим немножко на настройки. Автоматически включается вход в Windows с помощью root Вы можете оставить или отфильтровать другие способы входа в Windows. Например, там в Windows 10, наверное, знаете, что есть вход с помощью камеры ну, вы можете такие входы сразу отфильтровать. Вы можете настроить реакцию на извлечение токена из компьютера. Это очень удобно, когда вы используете метки, RFID-метки на токене. Тогда пользователь никогда не забудет заблокировать свой компьютер. Он использует токен для прохода между помещениями, поэтому для то, чтобы выйти из помещения, он обязательно вывернет токен из компьютера. Компьютер может быть автоматически или заблокирован. То есть можете выбрать можете также выбрать «принудительный вход», если по тем или иным причинам вы считаете, что надо прям обязательно выход осуществлять без проблем. Про журнал событий. ну Генерация паролей — это просто настройки сложности. Про журнал событий пока рассказывать не будем. Покажем его чуть попозже. Сейчас посмотрим, как это, собственно, работает. Давайте выйдем из сеанса пользователя, сделаем sign-out. Угу. Подключим токен к компьютеру и, как вы видите, у нас сразу распознается, что пришел пользователь с токеном, бывает серийный номер токена. На тот случай, если у вас сотрудники сидят Рядом токенов у них много, чтобы они могли понять, что, собственно, это именно его токен, тот токен, который именно этим пользователем используется для входа. Ну и вы входите пин-код. Давайте попробуем ввести вначале правильный пин-код. Вот. <coughs> Тогда сразу видим о том, что информацию о том, что пин-код неверный, а также о количестве попыток входа, которые остались. И теперь введем правильный пин-код. Осуществим успешный вход. У -у -у. Так, давайте еще раз вернемся к нашей утилите администрирования и посмотрим, что у нас было в журнал событий залогировано. Вот. Ну и тут можно увидеть, что у нас есть информация о том, что был успешный вход, вход с помощью ввода пин-кода и успешный вход осуществлен, о том, что был неверный, вот пина, мы планируем э, тут такие события подсвечивать светом. Мы, кстати, сделали, как вы видите, сверху тут удобную фильтрацию, то есть, э, для того, чтобы вы сразу могли быстро и удобно прям начинаете вводить в эти фильтры какую-то информацию, и у вас сразу происходит прям быстрая фильтрация по э, тому пользователю, серийному номеру, дате или времени событий, которое вам необходимы. Там. Вот. Ну, это, в общем-то, основа нашей демонстрации. Мы прям все-все-все-все нюансы демонстрировать не будем. Давайте вернемся к нашей презентации. Вы уже сегодня сможете на нашем сайте сделать запрос на демо-версию. Мы всем желающим такие демо-версии вышли. Ну, вместо того, чтобы я вам тут что-то показывал, вы сможете сами там максимально все... Понажимайте, посмотреть, поковырять, дать нам какую-то обратную связь, если вам что-то понравится или что-то не понравится. Продукт новый. Мы рассчитываем на то, что вместе с нашими пользователями и клиентами и партнерами мы его начнем сейчас активно развивать. Чтобы не гадать о том, что вам нужно, что вам было бы более интересно и более удобно, мы решили, что Лучше мы выпустим минимальную версию продукта, дадим вам всем доступ к демо-версиям, а потом будем его развивать. Итак, презентация. Что еще? Немножко про плюшки. Ну, Во-первых, наш продукт отличается от продукта конкурентов, в том числе и тем, что мы реализовали его полноценную работу в безопасном режиме Windows. Некоторые из продуктов, которые реализуют подобный безопасный вход, почему-то позволяют пользователям зайти в безопасном режиме и там получить доступ к системе по паролям, как бы никаких токенов, там, к сожалению, нет. Сделали некоторую гибкую настраиваемую генерацию паролей. И небольшой интересный аспект. Мы планируем реализовать некоторую защиту сделок с помощью этого продукта. Это, наверное, будет интересно только нашим партнерам. Расскажу поэтому буквально вкратце. Лицензия на продукт выписывается на конечного пользователя. Как я уже говорил, что мы поддерживаем версии Windows. Все они указаны на слайде. Небольшие итоги. Для простого внедрения двухфакторной аутентификации без контроллера домена и центра сертификации. Лицензия будет продаваться на одно рабочее место на один год. И лицензия с привязкой конечного пользователя. Такой вот у нас вебинар сегодня небольшой. Сейчас я смотрю, много-много вопросов появилось. Давайте мы по каждому из них пройдем. Андрей спрашивает, вышли мы запись вебинара. Конечно, мы всем высылаем запись вебинара на почту. Более того, еще раз всем вам напомню. Давайте я вам прям покажу первый слайд моей презентации вот смотрите вы уже здесь видите ссылку на наш канал на youtube и вы всегда можете нас просто найти поиском на youtube в биф актив на этом канале мы выкладываем все записи вебинаров буквально там через неделю после вебинара там все наши вебинары и какие-то другие видео выложены всегда вы можете зайти туда посмотреть ну, и мы, конечно, всем на почту также вышли. Андрей комментирует, что USB-токен для входа в помещение – это забавно. Ну, можно к этому относиться. На самом деле, USB-токены, как ни странно, позволяют размещать на себе метки для входа. И у нас в офисе, например, некоторые сотрудники используют непосредственно USB-токены для прохода. Ну, и, конечно, не стоит забывать о том, что есть еще и смарт-карты. В нашей компании есть прямо отдельная... Направление по разработке и выпуску смарт-карт с различной функциональностью. А Смарт-карта, которая выглядит как, собственно, и по размерам, и в целом совпадает практически со скудовой картой, уже как бы странным или забавным наверняка не выглядит, а вы электронная подпись на ней также есть, и вы можете ее использовать просто вместе со считывателем. Яков спрашивает, как система отреагирует на изучение токена во время сеанса. Ну, смотрите, я уже демонстрировал, что в настройках вы можете настроить это поведение. Может система никак не реагировать, если вы этого хотите. Система может осуществлять блокировку у пользователя или может быть осуществлен принудительный выход пользователя, если это вам необходимо. Что будет, Азат спрашивает, что будет, если заблокируется токен при неверном вводе пин-кода? Смотрите, вы, наверное, видели, что попыток ввода пользователю дается несколько. Это также настраивается при форматировании токена, и мы надеемся, что простой пин-код пользователь не забудет. И там с девятой попытки все-таки в пин-код попадет. Но если здесь ситуация по тем или иным причинам пошла не так, то есть токен заблокировался, например, злоумышленник похитил токен, пытался перебрать пин-код, то проблемы, в общем-то, нет потому что никто вам не мешает привязать дополнительный токен администратора к этому компьютеру, как минимум, потому что обычно все-таки у вас есть отдельный администратор. Ну и есть, собственно, вариант резервного копирования большого пароля. Он более подробно описан в нашей документации, сейчас не буду его подробно рассказывать. В общем-то, никакой проблемы глобально не случится. Даже если пин-код заблокируется, ну да, вам понадобится потратить пять минут на то, чтобы э, перерегистрировать пользователь слеза. Так, будете работать данное решение с терминальным сервером. Пробрасывается ли на терминальный сервер токен стандартными средствами без стороннего пола? Спрашивает Павел. А, если вы на терминальный сервер э, поставите протокен лагон и будете пробрасывать туда э, токен стандартными Средствами, то а, без стороннего пола Честно говоря, не знаю. Вопрос хороший от Павла. Надо подумать. но Вообще, на самом деле, история с терминальным сервером, она, наверное, все-таки подразумевает, что контроллер домена у вас есть. Наш продукт все-таки немножко не про это, но спасибо Павлу за вопрос. Мы обязательно такой вариант протестируем. Павлу ответим и подумаем над тем, как это встроится в наш продукт, если решение все-таки не заработает. Анна спрашивает, если оставили вход только токен и забыть пароль на администратора и пользователя, а также спрашивает, сертифицирован ли продукт. Давайте я начну со второго вопроса. Что касается сертификации, то продукт на данный момент уже подан на сертификацию в Avstake. Мы рассчитываем, что к... По продукт будет сертифицирован. Об этом мы обязательно сообщим на нашем сайте, поэтому следите за нашими новостями. Евгений спрашивает, админу тоже нужен будет использовать для входа ключ или можно без ключа войти? Смотрите, Евгений, как я уже показывал в настройках, вы можете настроить фильтрацию других способов ввода. Это как бы все, как вы решите сами. Если вы такую фильтрацию не настроите, вы можете использовать вход для пользователя этой рабочей станции, вход только по токену, а для системного администратора можно использовать пароль. Но вы можете также и привязать администратору свой токен. Причем, ну, как бы надо понимать, что токен администратора вы можете привязать, там, пройдясь по всем машинам, ко всем машинам, то есть администратору не надо будет таскать с собой 20 токенов, он может носить с собой один токен. И входить в 20 машин, если ему так хочется, без проблем. Виталий спрашивает, говорили, что только с Виста, написано, что и семерка тоже. Может быть, я не совсем подробно объяснил. Начиная с Висты, Виста вышла раньше, чем семерка, соответственно, мы поддерживаем не только Висту, но и там Висту, семерку, восьмерку, десятку, а также серверные вариации. С этим проблем нет. XP не поддерживается, я думаю, уже по понятным причинам. Все-таки это уже такая архаичная история. Уже Microsoft даже от расширенной поддержки отказывается. Андрей спрашивает, что делать, если токен заблочен? Я думаю, что я уже частично ответил на этот вопрос, сказал, что вообще говоря, вы можете извести администратора дополнительного с паролем или своим токеном для того, чтобы такую историю обходить без взлома винды и там сбрасывание пароля иван фрол спрашивает настройку лугон выполнять на каждом рабочей станции или есть центр администрирования настройку на каждой рабочей станции надо выполнять этот продукт все-таки про пока не имеет какого-то центра администрирования удаленного. мы пока больше думали про компьютеры где там каких-то как уже говорил серьезных сетей там с контроллером домен нет обычно История про удаленную настройку возникает, когда у вас уже какие-то серьезные сети, большие, тогда это интересно. Если у вас там две-три машины, которые стоят рядом друг с другом, соединены или не соединены в сеть, и нет отдельного сервера, ну, наверное, на них удаленное управление не так актуально. Но спасибо за вопрос. Мы над этим подумаем. На самом деле такой вопрос. Не вы первый задаете. Скорее всего, постепенно, по этапам развития продукта такой функционал тоже будет реализован. Так, давайте на вопрос Андрея отвечу. Андрей спрашивает, можно ли использовать ROTOKEN для входа в веб-приложение? Насколько это защищенная компрометация схема? Смотрите, Андрей, этот вопрос чуть-чуть выходит за рамки нашего вебинара. Давайте я коротко на него отвечу. На самом деле, тут все зависит от веб-приложения, про которое вы говорите. Если разработчик самого веб-приложения такую схему предусмотрел, туда да, использовать можно. Я думаю, что многие из вас знают, что на различные порталы государственные вы можете зайти с использованием квалифицированного сертификата. Это вот как раз похожая схема, когда... Рутокен используется для входа на какой-то веб-портал для работы с каким-то веб-приложением. Насколько защищена эта схема от компрометации? Схема защищена очень хорошо. Тут в двух словах не расскажешь, но в основе лежит асимметричная криптография. Безопасность такой схемы подтверждается этими регуляторами, и я думаю, что... Использование такой схемы порталами типа госуслуги уже является некоторым подтверждением того, что эта схема достаточно надежна. Если вам интересно более детальное описание схемы защиты и все происходит, вы просто напишите нам на почту. Давайте я открою слайд со своими контактами. Сергей спрашивает, сертификация LoveStack подана в соответствии какого уровня контроля отсутствия НДВ и класса защищенности от НСД? А, к сожалению, по классу защищенности от НСД не смогу сейчас ответить. А, давайте мы напишем вам ответ почтой а, на НДВ, на НДВ-4. Сергей а, спрашивает, возможно ли взаимодействие с ПАК а, На данный момент интеграции с ПАК а также с другими а PMDZ в нашем продукте нет, но мы также рассматриваем это как одно из направлений для будущего развития. И вроде бы это последний вопрос. Игорь Иванов спрашивает, где можно будет скачать презентацию. Игорь, мы всем, кто опоздал или по тем или иным причинам не смог целиком посмотреть наш вебинар, обязательно вышлем и запись, и презентацию, на почту, которую вы указывали при регистрации. Ну, похоже, вопросов больше нет. Всем спасибо, кто был с нами. Если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы уже после нашего вебинара, то отправляйте их по контактным адресам, указанным на слайде, или смело пишите просто в нашу техподдержку. Ее адрес всегда есть на нашем сайте. Еще раз всем спасибо. До новых встреч.